Пришли на аэродром первыми. В первой атаке уничтожил расчет ПЗРК. Там же была уничтожена заушка, которая прикрывала расчет ПЗРК. Понимая, что мы находимся под плотным огнем, отошли на северный торец полосы и оттуда начали полномерно защищать аэродром от ПВО. Объекты были весьма хорошо замаскированы, поэтому приходилось вызывать огонь на себя, чтобы ведомые экипажи видели, откуда ведется огонь, и отрабатывали по ним. Объекты были замаскированы под гражданские машины. То есть стояли машины, предназначенные для ПЗРК, а рядом они останавливали обычные автомобили на дороге и прикрывались ими. Всего вот именно на моем вертолете было зафиксировано 18 пусков ПЗРК. Вертолет справился, хотя получили зенитную артиллерии, получили повреждения главного редуктора и левого двигателя. В нашей группе было уничтожено 6 звук зенитных установок. Расчетов по ЗРК мы даже посчитать не смогли. Не У нас на пора Вертолет уже продолжить полет не мог до аэродрома, просто не дотянули бы. Приняли решение на выполнение посадки поближе к своим силам. Борт. После этого заняли круговую оборону, начали вести беспокоящий огонь, чтобы даже попытки не было выдвинуться в наши силы. После этого увидели, как разворачивался отряд расчеты минометов, которые хотели прицельным огнем уничтожить вертолет. Но к этому моменту подошли Ми-24, которые нанесли поражение минометов. Работы много, дело у нас хорошее, победа будет за нами.